Я Алина Фокс, это Анжелика. И с вами мы будем снимать Забашенные Забашенные Забашенные Забашенные, зэгерлз Домофон, домофон, домофон Аляна Мафон Слушай, ты гараж Алина Сразу в унитаз В этой рубрике мы выполняем всего Ну как Три этапа. В каждом Правильно, туре мы должны что-то что выполнять. Первый тур а, состоится в том, что мы должны за две минуты съесть лимон. Первый начнет-то чи, Че. Че. Че. Раз, два, три. Смотри, не похоже. Смотри, какое у тебя лицо. Нет, ты должна одну дольку проглотить, а потом же начинать вторую. Это я, я люблю эти модерсы, что меня сейчас просто ужасно плохо. Она, наверное, как... Она все краснее, краснее. Давай, 28 секунд, 29, 30. Давай дальше. Да ты сначала все прожуй, ты и так нечестно. Я знаю, что я могу пять долик сразу в рот. Ты что там Косточку. Давай прыжок. Тут. Водой запаслисься. Нервный тик. Паффель. Сказала Антина. Да вот ты, ты мастер, да! А, минута. Давай, прожвый, проглотай, давай, и все, будет. Вс. Минута, двадцать секунда. А, -а, -а, -а, а Короче, когда я стала смеяться, мне лимонный сок пошел прям по носу. Так, раз, раз два, два, три. М -м -м. Охренеть, это спокойно его и нес. Какой-то он горький, мне вкусно поперек. Вот ее реакция, и моя реакция. Я в жемоле. Даже сколько. Он говорит, у меня же жесть, меня это убивает, что я не могу проглотить. Именно кожуру. Я что-то не блеванула, пока я Лимон, Не смеши меня. У меня реально, мне когда я ела лимон, у меня дольки они такие сочные внутри были. И вот этот сок, он плеснул мне прям в рот. И он разошелся по всему рту. У меня просто охреневшее лицо. И это все в нос. Жестокая долька попалась. Она меня не видит. По-моему, я проиграла. Эй! -э -э! По одной! Давай, последнюю, давай скорее, ну! <смех> Самая, блин, <бренда>, четкая! Мы <смех> <смех> сама себе сейчас пальцем... Одна минута и тридцать восемь секунд. А я выиграла. Вода сладкая. Второй тур мы должны... Я тебя победю. Да, она меня победит. Короче, мы должны это съесть. И вот этого. Это у нее маленький, у меня большой, но просто я ей отрезала еще вот Ну что, начинаем. Много сладкая. Все, можешь что ну, на сладкий. Что за дерьмо? Мы, кстати, не должны пить воду. Я думаю, от нас будет так пасти этим репчатым. да вкусно. Внутри то, что намного... Да, слаще, кстати. Чем снаружи? Что-то, я думаю, мой папа ест только середину. Мы продолжаем наш второй птиц. Она издевается давно. Начинаем. Ой, какой <-то> вкусный. Оказывается, после этого -то лука. Угу. Ммм, прекрасный, люди. После, можете попробовать после этого лука. Прям. Это цветы. Ммм, нравится. Угу, у меня язык до сих пор болит от того лука. Третий тур заключается в том, чтобы мы съели чуть-чуть корицу, то есть мы хотя бы попытались все съесть. Ладно, пойдемте в ванну. No. Наш третий тур заключается в том, чтобы мы слопали ложку корицы. У нас недавно тут ЧП произошло, вот... Она уронила корицу умная да, такая. Я не могу. Не дыши на нее! Раз, два, три. Пока, короче, когда первый раз засунули в рот корицу, да. Сделала это первое я, она не распрыгала. Почему попробовала я, не ты, а? потом мы второй раз засунули корицу в рот. И она просто вылетела. И мы стали говорить, что я просто я говорю, не говори на камеру. Вся ванна была в корице. Прекрасно, да? Сними вот раковину потом. Прекрасно, Ани <смех> уронила, да? Это вот мы наплевали тут. А. <смех> да, сними вот это. Я, может быть, пробовала в чем то какие-то десерты корицы, но вот так вот? Всем пока! <смех>